Тут. Бровка замерзшая, оказалась. Дол мягкая, да? Попробуем там да, подняться. Скрон крутой. Сходу попробуем да? подъем какой. Вон, видите? Подъем сейчас такой хороший. Ладно, посмотрим, что он заглох у меня. Снега в этом году много. Как сами видите, решил сегодня покататься. Сначала всем привет. Сегодня день покатушек. Выехал на час, на два так, покататься в родную деревню. На своем снегоходе, уже тут немного вершины побрал, сейчас хочу тут карьеры съездить, по карьеру покататься, посмотреть как идет. Снег в этом году у нас глубокий, еще нас-то, корочки нету, потом покажу в Делянку, как поеду по Делянкам, где снега еще больше поболотится. Так что сейчас поедем покатаемся, буду снимать все. куда попробуем потихоньку спуститься посмотрим как он зад идет по своему следу нормально шел а дальше все как видите Это оборотов мало подлыхает и до да газом, что ли, тросика. А, вот из-за чего у меня такая сильная провал газа. Газуешь раз, и... ну, на потихоньку газу, а получается что-то с насосом что-то. Видите, воздух стоит. Газуешь, потом только приходит Да, на воздух что-то стоит, или в топливной, или где-то подсос воздуха идет. Но думаю потом дома посмотрим всю протяжку. Ладно, сейчас я газ сделаю, пока камеру выключу. заехал куда так попробуем вот заехал сегодня а еще аккумулятор подвел как специально вот за раз это надо будет отаптывать. Тут бревно спереди. Сейчас эту лыжу потоптаем. Потопчем немного. Видите, тут снега-то еще немного. О, блядь, тут много уже яма. Вот ты что, и тащи туда. Нет, ребята, надо будет отаптывать. Тут бревно спереди. Сейчас эту лыжу потоптаем. Вот, в общем, немного. А, видите, тут свежо-то еще немного. Опа, ну, тут много уже яма. Позвучай, сдачи туда. <связать> Зарываться стал, умудрило заехать меня сюда. Ладно, Жопу попробую скинуть, блин, нифига тут яма. выезжает. Апа. Я уперся, бля. Вот, ребята, как сидит он. Это вид с руки уже, а не с головы. Вот, меня снесло тут. И в яму. Пытался выехать. Почти выехал уже. Видите, оттуда все. Выезжал и уперся в бревно. Хорошо? В рюкзаке маленький топор с собой был. Минут 10 тюкал им. Тупой, потому что так. Тюкал, тюкал, вытюкал. Сломал ее. И сейчас будем пробовать выезжать. Я надеюсь, что сейчас-то выйдет. Ну, сейчас посмотрим. Замерзла что ли? Блять, влипло, долго стояли, попробуем взад. Выскачу, да? Взял резиновый молоточек специально сегодня. Думаю отбивать, а то неудобно так ездить. сколько. Сейчас посмотрим сколько снега. О, ребята видите? По пояс почти. Лучше не спрыгивать. Да. Ничего, идет нормально ползет. Опа. Лунка. Да? Ладно, сейчас где развернемся. Дальше поедем. Иди снега сколько? Я сейчас, наверное, проеду дорогу, по дороге, тут неохота снова ехать через ветки. Такой же путь я там ехал, сейчас, наверное, по, на дорогу выскочу, по дороге проеду 2 километра и снова в поле. Поехали к Лобозу. Чей тут, не знаю, на медведя, на кабанов, но мне кажется свежий, потому что мы в том году я тут катался, а тут не было ничего, может под Атом, не помню. Сейчас ищу дорогу, должна быть, вот по навигатору показана лесная дорога должна. Не знаю, дойду, не найду. Сейчас поедем, посмотрим. Впрочем, первую, Там снега много, глубоко, О, Смотри, как проваливает. Ползем потихоньку. Пенёк, блин. Импер удар одинаково, 136 показывает. 136, 137... Dobrze. śniega. Забрался а. Немного помучились, но забрался блядь. Свалка тут Все, ребята, подведем сегодня итоги Погатушек Покатался я сегодня хорошо, припотил несколько раз, но ну, всего два раза застрял, и то как бы. Один раз снесло в кувет, второй раз уже тут, на выезде. Там был бугор высокий, надо было подняться на свалку, попался. котыш спереди, не стал ломать, что защита, думаю, лопнет еще. Так и вот его объезжать все хотел, но ну, он взад потом выехал, нормально все выехал. А так нравится, по лесу где я ехал, даже ничего это нигде не сел на делянке развернулся все нормально показал себя хорошо по бензину не мерил сколько ест не знаю доливая просто докатаюсь сегодня наездил сколько 35 километров сейчас до дома осталось километра два на сейчас выйду уже на эту на буранницу ну и все так еще нравится вот на, с, с воздухом только подскажите в комментариях напишите почему воздух гуляет в этой Трубки от насоса, где идет топ топлива уже, с топливом, воздух гуляет. Наверное, можно сказать, не гуляет, а больше воздуха, чем бензина. Из-за этого, когда резко об обороты даешь, он начинает захлебываться, топлива не хватать. На конечно, иголку еще поглядеть. Как тут бывшего хозяина может иголка ниже сделано, чтобы меньше кушал бензина. Надо поставить будет. По свечам, конечно, поглядеть сейчас. Я как раз прокатился, горячий сегодня вечером, посмотрю по свечам. И отрегулирую. Не хотел просто ссуваться-то. Но все равно надо с воздухом еще разобраться. А так все нравится. Снега у нас конец февраля. Много. Хорошо, я просто выехал. Завтра будет оттепель уже. И все. Таять будет уже не, не так пока таясь. А сегодня и то уже снег тяжелый. Грубый. Начинает мягчать. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся. Всем пока.